самая прочную вещь на свете. Парадоксальным образом выясняется, что самая прочная вещь на свете это абсолютно доказанный факт, превосходит все то, что у нас есть в современных технологиях. Это всего лишь крыло бабочки. Ничего прочнее, как это не парадоксально чем кровобалчики не существует. В то же самое время, как мы все с вами хорошо понимаем, нет ничего более зыбкого и более, скажем так, эфемерного сиюминутном чем это самое крыло баночки. и если говорить о миссии нашей небольшой группы я говорю, что группа у нас будет только одна в течение года потому что это очень-очень-очень очень серьезная задача которую мы перед собой стоим. я хотел бы создать такое такое у вас э, ощущение э, кинокадра видеокадра которое сравнима с крылом бабочки. Мы не делаем планы, крупности, цвет и так далее. И так далее. Каждый кадр, который мы делаем, это крыло бабочки. И тогда каждый кадр, который мы делаем, становится живым. Потому что тогда каждый кадр, который мы делаем, выбирает в себя основное свойство жизни. Розыглость и мимолетность несмотря на то, что мы все очень плотно стоим на своих ногах. Мгновенность. И мне бы хотелось э, в нашем курсе найти способы, сотрудничая с вами, конечно же, сотрудничая со всеми нашими слушателями, найти способы вот этого вполне специфического и высоко профессионального ощущения, понимания и умения создания такой тонкой визуальной следы.